И всем привет с вами я продолжаю и приятного просмотра закреплен внутри дискорд, тикток, лайк, канал, инстаграм, однокласника ВК и прошлой серии там в описании все шикарно при этом просмотра. Мы смотрим старый мой ролик. И всем привет, вам спит поигра в игру. В тень 2 и всем привет самого спит им поиграем в игру. Тень 2. Бой день 2. И начинаем. Так. И вот мы продолжаем. Не продолжаем, конечно, мы не начинаем. Но я же поиграю Поэтому у нас полненная реки. И пойдемте-ка в бой. Ту коски именно. Нам потом Сложно. Невозможно. Не знаю. Нормально. Давайте нормально. такая. Не на Если смогу, значит, я могу лучше сам себя играть. Так, ты такое? Нельзя. Ты нельзя. Простое не. имя. Я Ну вот такой. Ух ты. У не ⁇ какая-то. Не Так. Ой, больно. Эм, да, Ээээ... Да, хватит уже делать, уйди. Ой, больно. Судяемся руками. Да, уйди. Подойди. Не, не успел это делать. Так вот, не успел. Ну не хороший меч, он острый. Клинок, вот так да, ну, тебе нужно. Понимаю. Нормально. за что издеваешься? Я тебе ты мне попал. попал. Давай. Просто колем в груди. Я тоже хочу скачать эту игру. Реально, кстати, а что если я так зайду сейчас? Вани видят то, что я сейчас делаю что-то там такое. Если вам видно, конечно, жалко, я куда... не могу зайти. То есть вы смотрите с маленькой экрана. и захожу, потом показываю катку маленькую. Ну, я, програ... я я, эволюционированный. Почему бы нет, друзья? Давайте. Давайте. Так, значит, я загружаю. Что если я так уменьшу экранчик? ну-ка. А ну-ка. А ну Сейчас. Нет. дело дрянь Понял. Значит, он... Там... Сейчас сообщу в Discord там скачать максу риску и никому другому. лаунчерный что там на ну, некоторые сообщения. Говорят, не поли не поли их. Так-то... Ну блин, кайфовый умирать не нравится. Сообщение, в общем-то, вот. Поиграем. Теперь я показываю. На, здесь сообщение, плюсик. У меня сама Смотри, я уже делаю веселый ролик про. А теперь про кого делаешь? Сейчас в этом посте, кстати, скопируем чтобы легче жить отличная идея пишет про про и про пока Только... про вот про мой голос Из... как мой голос как он изменился вот так вот ты ты вы видео мой не привык еще. Всё, приятного просмотра. Ой. Куда-куда идти, кстати, вон. Где кто ещё так атак, иди сюда. Ух ты! Как же так, типа, надо вместе забыл. Как-то кому Вот так вот надо Ой. Не надо где-то мясо, конечно Не попали друг в друга, не помню, как это, так не смешно а ну давай ниже Так, так и делать. Сам не хочешь, как хочешь не понимая, где Я не помню, а где Это он, а, понятно Что-то контился, он еще убивает вот так ты 2-0 Все, победа, отлично Лайн. Мне тебе нравится Не знаю, потом уже позже Так что 3-4 часа что Не знаю В да, а вроде сложно Но я нормально справился, Поэтому сложно тоже справиться. А потом уже, наверное, невозможность Железник Я тебе помню Ну то это, конечно, смотрю на стрим Там было сложно Он сказал на стриме, я это не помню. Но я делал стрим по нтению? Или он где-то смотрел? Что со мной? Так, теперь масса, масса нужна. Фух, теперь масса в Пам. Все, приятно просмотр. У нас нет времени на монтаж, поэтому вылаживаем. А когда мне будет 50 лет, буду монтировать. Сейчас, сказать вот плохую колостку. А у меня плохая... Ой, голос и буду я делать Это просто говорю. Поэтому, друзья, я буду мало снимать, а в будущем старости пенсия будет у нас еще дополнительно пенсия. То, что я буду ремонтировать испоминания, то, что я сейчас говорю, это будет в будущем офигенном. Это офигенный контент будет. Еще игру создам старость или я буду игры создавать и еще монтировать фильмы и фильмы и мультфильмы и мультфильмы так что мультфильмы будут выпускаться старые когда буду старым вообще а сейчас молодой нужно а кстати игры кстати старым можно еще выпускать но детским еще веселее слушать детский голос офигенно же когда снимаешь ролики именно в этой игре и вот то что я сейчас снимал детские стримы конечно нельзя делать потому что я делал стрим не обозвали когда браузер сыграл меня там нападали не записался ролик жалко а я хотел показать показать чат как материли меня блин школьника поэтому не делайте стримы вообще забудьте снимать ролики ну, так немного слушайте если будет много то вас не будет смотреть так много вот как то комплект потом учиться вот так вот рядом просмотр это моя была любимая штучка. Он ее забрал, помните? У меня уже ног появилась. Ой, это больно. Вс это голодник. Не, он повторяю мой техник. Ч, он? Маленькая техника там ганди. Так, один. Попучку уйди. Отлично. Ааа, я завершил. Давай Берём просто ногами Если не сможешь Как так? Тактим, давай Есть Супер тактика Бьёшь ногами все Ну если Конечно Сработает Так Так Ух ты Ух ты Это ты дал Это тебе тоже Ты прыгал слишком резко Что такое? Воняешь да, говорю. Ну, это сложно. На В то время мне было 15, 14, 13 лет. 15, 14, 13 лет. Ну, 15 я не уверен, потому что я в то время не снимал еще такие игры. Поэтому 14, 13, 12 лет. Вау, вау. 15 16 17 18 потому что есть строю строю строя а чем выше лет тем будет мощный тиры буду луки сми как а4 вот так вот ну потому что возраст все меняется так скажем контент будет разным ждите я помню то, что от техника можно забирать как там оружие врага. Если ты выиграешь оружие врага, я раза, два раза забрал оружие. было, было бы прикольно очень. Давай иди сюда. Что такое, это, что такое? Как он их сделал? Не понимаю. Давайте покажу. Вот так вот. Почти. Вот ты меня заложи. О! Это что? много это он э, я, нет, не это не знал я просто не знаю так, он... так сейчас он точно стригнет личком не он ничего не делал он помылка ну я тоже помылка там где так как так так так, так. А, Давай, то она я, Не знаю, не знаю, не знаю. Может, я проиграл. А потом, ну, что, не знаю, почему я не делаю. почему я не делаю. Не. А. Не, я еще хочу. Я не подамся. Это ж не второй раз, хотя бы. Это же два. И четвёртый раз получится. Первый, первый раз, нет? Второй раз, наверное, да. Давайте типа, мы сможем вырыть турнир. А, он его зовут, не знаю. Нужно. А, здесь нет. есть, понятно. Давай. Так. Что Что не понимаю, знаю, как он ну И повторяем. И еще один гайд у меня есть старый дом. Я живу в старом доме новом доме. Я вроде бы это снимал в новом доме, я сейчас в новом доме живу. Э -э мы живем уже на новом доме 5 лет. То есть этому ролику 4, то есть я уже наверно в новом доме сижу здесь и смотрю туда место, и я там снимал. И я до сих пор тут. Я уже живу тут четыре года. Никуда не продвинулся, просто сижу и сижу и вижу. То что я там сидел на коврике снимал ноги там были камеру бы дали бы то я вам показал бы а камера дорогая 10 тысяч гривен. ой как сука блин я хотел еще камеру там что еще камеру что-то еще хотел зажить Камера есть что еще а, подожди я что -то забыл микрофон точно топовый микрофон за 5000 гривень и камера здесь тысяч гривен. А, микрофон вылагаю поэтому 15 тысяч гривен за микрофон капец какая 25 тысяч гривен так я столько даже не зарабатываю за 5 лет я не могу заработать если я школьник а если на работу 10 тысяч рублей в месяц то за год я заработаю я куплю это все Когда у меня будет 21 после окончания академии я что должен еще учиться я еще школьнику просто через школьникам Высемать влоги, только влоги, только влоги. Игры уже все. Я показал показывал, а троек нужно залить, когда у него будет день рождения. Но ну, я думаю ну, зачем это делать? То зачем? То не надо тебе это делать? Лучший вариант тебе делать это что-то я, я забыл. Я думаю, что вещи, сразу забываю. Ну, ладно, вообще-то прекрасно жить. Все, смотреть. Нет, Давай один. Я не вижу себя прям. не буду. Тут ещё люди смотрят. Тоже лучше. Тут тоже наши будет игрок. Ч? Ч? Они. А Нем, а -а -а. блин. Давай, вот Что? Шоколад удар. Да. Эээ, как? Что-то, как Вот, тут, разбираем. сможем. Если сможем. Я не успел. У меня руки были. А мог бы его руками. я всё равно не успел. Смотрите, у нас есть Не отписывайтесь, я такой будущую игру создам сам, э, будет легче для школьников, поэтому школьники могут снимать про неё, чтобы тоже вспоминать будущее и копировать от жизни. И да, не убивать самоубийство, такое вам это вообще не нужно. Понятно? И будет вспоминать. Вау, я в школьном возрасте, ну, каникулах, я же так много снимал, между прочим. А сейчас снимаю почему-то, потому что... Я не буду просто сидеть и отдыхать. Зачем мне Я буду смотреть ролики и отдыхать, и играть и отдыхать. Одновременно хотелось. И вижу, у меня проблемы с этим. Микрофон будет как-то, скучный голос будет. Ну ладно, я уже привык к этому. Как-то. Не понимаю, как это происходит. Ладно. Я такую игру создам, тоже поиграйте. Не так уж много играйте. Не так много играйте суп там было кстати промежуток Давайте посмотрим местами. посмотрим промежуток если можно заходим на канал как видим 17 августа это был каникул потом идет сентябрь конечно школьное время да. так 17 августа 9 августа то есть через неделю а тут 9 августа тут тоже два ролика в день ты чё блин ну ладно ладно нормально бывает даже такое так что ну, при просмотра каникулах снимайте не так уж много роликов ну просто по кайфу снимаете не, не заставляйте потому что у вас будет больше роликов как сейчас мне и это плохо как я понимаю ну, вот это не нравится не знаю почему это три просмотра ну ладно я буду снимать то что мне нравится а, а блин я не тот ключев так это я закрываю, ну что при этом просмотром, потом буду сам играть, потом будущем, потом еще будущем, потом еще будущем поэтому лучше начинать сейчас снимать, хоть один ролик в день, не не это один ролик вот все все не переборчивайте а то у вас будет паника. Так, вот это смотрим и закончим а об одном в следующей серии. Хай смотрят. не знаю, что это такое Ну, скажите, как это стало? Так, вот так вот вот Вау! Фух! Смотрите-ка, замедлилась время или никак У. Угу Ещё Ещё я не хочу ему сдаться мы должны мы должны никогда не сдается ясно вам. так что все то комментариях пишет остановись не снимай Он не сдается но у вас слушают конечно слушать и думают вывода да, спасибо что мне подсказали теперь я не буду снимать все эти старые игры какого это года игра а ну ка иди сюда как-то не по кайфу играть я играю еще не вообще по кайфу, но я хочу топовую игру. Вот это топовая игра, честно. Это топовая игра. Как, Какой год? Ладно, сам вами найдем. Прям сейчас. Прям сейчас найдем. И посмотрим, сейчас стремитесь снимать эту игру. И как смотреть, можно ли снимать в эту, эту игру? Откажите нам... Там даже три года назад кайф. Так, одна неделя назад. Да, не, не, нет. Чувак, ну ты меня дал жизнь ура. Так, он. Мало комментарий, нормально. О, 2013 это Я буду еще позорен. Там мне все равно. Ой, тут у нас четыре дня назад сказали. не на ну подписчиков нормально, слушайте. Нормально, ясно, почему то столько. Дайте мало подписчиков и больше просмотров. Вот туда я это намек снимаю. Туда я пойму. А вообще то я буду сам снимать, потому что так... Немножко, немножко, по кайфу, все. Все, окей, браун. Все, четыре дня до просмотра. <смех> неважно, не популярная игра. Не снимайте, но кайфу снимайте. Или просто сами играйте. Но я хочу кайфу снимать, потому что это Эврик. Я пересматриваю. А если я буду другого вас еще в будущем, то я буду еще пересматривать и буду, буду, буду благодарить себя как-то, да? Че, привет, просмотр, потом узнаем. Это же первый, наверное, будет серия в пластике. Я это вижу. желез. Это что, не два. Должны поиски второй раз. Ну, Пойди а отсюда, чешком рядом. Почему? А чё он там? Нет? Он был белый. Давай здесь, я... что-то белое. Дайди по типа, страху. Не смотрю. Давай. Так. Ну что, рукопашку? Стул, вы сказали не пускал. А почему я рукопашка? Что? А почему я рукопашка наложила? не, знаю, не знаю. А Почему я рукопашка? Потом я изобрела. А, Пусть я рукопашка. У меня руки. Не спеть не Здесь, наконец Давай, иди умирай. Я него не вижу. О господи, как он это сделал? Ты можешь не сказать? Давай. И... Так как он их делает, смотрите. -ка. Я на люди наживание может сделать. Поводницу, ну может. Быть. Где там я не понимаю. <реклама> не понимаю, не давай, давай. Давай, давай, давай. Не знаю. Может это я поршу, что Или как? Так... Побеждать. Я ж... Прокачал. Мечи. Может, качать никого кого Как и проигрываю. Это первая серия будет. Если будет. Ну, должен хоть что-то вот. Выйти. Давай. Это не надоел все я же тебя знаю как Так, давай не понимали. давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай вот давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай не давай давай давай давай давай давай давай давай давай как давай выиграть? Нет, они возможны, честно, они возможны. Так, что так сложно? Что так сложно? Первый, раз, понимаете, как я? Концент, я хочу открыть, например. Где, блядь, не вижу. Да. Не дружить их сложно. Не, не быстрее. Так, чуть-чуть быстрее. Так, как так? Я им ношу урон, он бьется, пожалуйста, Это что такое? Танки, ты издевайся. Слишком быстрый. А нет бы такой тихий. Не, мы должны его. Просто должны. Или как? меня денег вообще уже нет, надо в бой идти. Сложно, сложно, надо идти. Я не могу с ним сразиться как-то так. А я про этих ютюберов говорю, они тоже невозможны. Но мы их как-то долим, я вам обещаю. Бам-бам, мы их одолеем. Не знаю, сколько с ним питаюсь, сразить, сражаюсь. Ну он такой сильный, да тебя. Ну что это такое, вот скажите мне. Что это такое? Пол? Почему? что? Такое оружие? Можно ли такое оружие держать? Едет. Слишком. Не знаю, он пахнет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Все. Мне не тихо будет. отдали от него. Стребушка. Чем ты делал? Че так долго? Чем он так? А скажите, как вас сдавать? Не понимаю, это так сложно, да? Это кинуть. не подходить к нему, если так вот пойдет, уйди ты. Так как так, у меня сильно 67 урона. Так, это... я отклился, ну плохо. Хорошо будем нагомбиться, как хочешь. Давай. Если получится. Ноги такие мало урон сносят. А он не навизает, честно. Вот так Ногу вниз. Вот это он делает. У меня одна жизнь, поэтому ты должен проиграть ее. Да. Да, мы это сделали, 1, -1 счетчик. И последняя битва будет 1-2 кому-то. Или просто 2-1. Лучше 2-1, чтобы меня... я вывел. Приятно просмотр, будет жестко. Прям... Он делает контент. Этот, блин, маленький делает контент. И я делать контент. Все. Сложно, но я его Не знаю, как это возможно. Как? Но если есть доходник, не помню. Да, так, не вывел. Вот так вот ниже, ниже, ниже. Ну здесь что-нибудь так делать. Ну, пожалуйста, хватит делать. Отдаю его бить. Так, сука. Давай. О, посмотрите, как. Какой он опасный. что Нужно вот так вот без. Блин, давай, умирай. умирай. Так, смотрите, понятно. Это прям мастер недел. Как он так делает? Так. Да, дальше. Хуй, я сказал, не могу я сказать вниз? Не вот, хляться ногой. Я же спустил вниз кнопочки. Куча маленьких кнопочек. Возможно, переключиться Я его не сдал. И не хочу чего. Не знаю, если это выйдет из Всем спасибо за просмотр и всем пока. Ну, она вышла. Она вышла в интернет, чувак. Все вышло в серии. Так, как там? А, ты ждешь? Да, тактику не буду окаждать. Ну, в общем-то, интересно. А, это следующий ролик. Minecraft, Minecraft, Minecraft, Minecraft. Ориво. Ну что, до встречи, пока.